Проект запустил сбор средств на краудфандинговой платформе. Каждый желающий может принять участие в сборе и получить подарок от съемочной команды. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.